Компания э, торговая марка AirLife. Разработали ее россияне, э, город Москва, это э, научно-исследовательский институт в Москве. Э, ну так, предыстория для интереса в двух словах. Э, значит, э, отец коммерческого директора данной организации эту технологию фотокатализа применял там, в космических технологиях еще в 60-х годов. Ну и вот они под конец 90-х решили это применить в бытовых.. Э, в бытовом сегменте будем так это называть да? значит расскажу о технологии фотокатализа и что вообще из себя представляется сама фиг вот на этом развороте фотокатализ это... это имеется в виду полностью все что от бытового до промышленной группы да развода. да это принцип очистки сам обеззараженный да? а в чем он заключается значит здесь изображена технологическая схема которая представлена практически в, каждом, в каждой модели но в зависимости от конфигурации и назначения, она будет изменяться немножко. Значит, воздух попадает сначала на карманный фильтр. Это обыкновенный фильтр -очистки. очистки, который свыше 5 микрон задерживает в себе все частицы. Далее частицы, которые меньше, будем говорить уже о аэрозоле. И все, что меньше аэрозоле, это газы, частицы. Попадают в блок зарядки. Что такое блок зарядки? Это, грубо говоря, генератор озона небольшой концентрации. Не акцентировано это внимание, это для общей информации. Для чего это надо? Для того, чтобы каждая частица получила положительный заряд. Для чего это нужно? Рассказываю дальше. Дальше частица заряженная попадает в зону фотокаротической очистки. Вот здесь зелененьким цветом изображен хепофильтр. Вот он, например, вот здесь. В hepa а в, его, в, в, в, в бытовых установках этого не присутствует. В промышленных установках в hepa по всей окружности спирали видным, формой нанесена нержавеющая проволока. под нулевым зарядом. Для чего? Тут плюс, здесь нулевой заряд, соответственно, для того, чтобы частица притянулась, притягивалась. То есть проникает через hepa частица притягивается к его внутренней части hepa где нанесен оксид титана. Сюда по всей длине фотохиотического блока. На оксид питания, вот, вот этот вот, изображена серым цветом, ультрафиолетовая лампа. Только ультрафиолетовая лампа есть разных диапазонов свечения. Например, та кварцевая и ультрафиолетовая лампа, которым кварцуют в медицине, она называется С-диапазоном. Там определенные нанометры, это то есть ультрафиолетовое излучение, которое разрушает сетчатку, которое непозволительно для присутствия человека, она вырабатывает озон и так дальше и тому подобное. Здесь стоит ультрафиолетовая лампа А-диапазона, и она служит не для обеззараживания, а она служит для того, чтобы э -э, взаимодействовать с, с вот этим вот напыленным оксидом титана... Притягивать ее. Э -э, Не-не-не. Когда ультрафиолет светит на оксид титана, вырабатываются OH-радикалы. Это сильнейший в природе окислитель. То есть, например, окислителем может быть хлор, может быть тот же озон, может быть тот же кислород окислителем. Но OH-радикал, OH-, -радикал, OH он так в химии пишется, это сильнейший в природе окислитель. Стойких форм, которому не существует. То есть, получается, что частица прилипла к поверхности оксида титана ну, фотографического фильтра оксид на, ну, как сказать, на стенку светит ультрафиолет вырабатывается ваш радикал и эту частицу полностью уничтожает соответственно вот такая происходит внутри химическая реакция она происходит полностью внутри а вот здесь дальше в каталоге вот под микроскопом четыре этапа Прошу под микроскопом поверь. сфотографированы как туда попала молекула как на, на нее повлияло радикалы и что от нее после чего осталось собственно говоря ничего вот то есть ваш радикал, как сильнейший окислитель, получается, разрывает любую молекулярную связь и происходит окисление любой частицы, соответственно, ее уничтожение полностью. На абсолютно простые вещества, которые выделяются в процессе окисления, то есть это продукты окисления, это незначительное количество H2O в виде пара и незначительное количество CO2, которое вот здесь уже на выходе стоит тоже hepa но уже с, с напылением угля. То есть и этот уголь на выходе задерживает вот то незначительное количество СО2, которое выработалось в процессе окисления частицы. Соответственно, после уже абсорбционного фильтра имеем а, абсолютно стерильный воздух. В эту схему добавляем вентилятор, получается циркулятор. Это, например, канальная установка изображена. Вот. Давайте сразу, какие вопросы, что по фотокатализу непонятно. Да, Все понятно. Целая... Да? Примерно. Примерно. Да, то есть это... Больше непонятно, я думаю, сейчас всем это сугубо лампа, которая делает отражение на стенку. Она светит, она светит на стенку, да, на которой нанесен оксид титана и, соответственно, разрушает полностью микрофон. То есть та светит, титан вырабатывает да, Убивает просто микроб. Причем не только микроб, удаляется. Титан из-за своих свойств убивает, да? Оксид. Это белый порошок. Да. Ну, вот это в процессе разработок, выяснилось, То есть что она убивает, естественно, и запах. Э -э правильно. Значит, скажу сразу, э стойкие формы к фотокатализу, то есть к Аш-радикалам, OH стойкие формы, это очень э концентрированные залповые выбросы серы и концентрированные залповые выбросы не некоторых э перекисей. Но это сложные химические производства. То есть думаю, мы об с ними раз... не Нет, это, бытовой, бытовой, бытовой это... Не мы сейчас о производстве говорим. И бытовой сегмент тоже. Ну мы потом, я объясню, в чем разница и, как, и, так, и так далее. То есть смысл в чем? А, берем запах. А, берем даже не так. Берем сигаретный дым. Вот у вас от, от вас было несколько запросов по сигаретному дыму. А, сигаретный дым, он на 70% состоит из аэрозолей и на 30% состоит из газов. Например, сигаретный запах, который вот, называется он запах паркуренного помещения или да. запах, вот, да. как одежда, ешь, пах... да. Акстер, да. Да. Это гаспиритин, который вот, самый вредный в сигаретном дыме, который проникает в мягкие ткани и живет там, и, соответственно, процветает, так, да, процветает и вот, издает такой неприятный запах. Вот, аналогичные системы, ну как аналогичные системы, похожие системы, например, Трион. Тион есть такие еще, да? То есть я к чему веду? Что, например, тот же Трион, вот мы столкнулись, это типа конкурентное оборудование, но основано на электростатическом способе. То есть заряженные потоком пластины, методом статического притяжения притягивают себе определенные частицы. Но электростатическим осаждением мы убираем только аэрозольные загрязнения, Но газы который вот тот же сигаретный дым, то есть mm -hmm. рассматривая его, например, не будет убирать, то есть они аэрозоль осадят на себя, опять-таки осаждение, это накапливание, сами пластины осаждают, накапливаются, потом будут опять э, отдавать этот запах, вот, это, например, конкурентное такое преимущество у фотокатализа, плюс любой запах, это опять-таки мы его можем э, разделять, на, ну то есть Запах это газы, либо бактерии, любой запах это газ, либо бактерия Вот я сейчас говорю, у меня тут аэрозоли сейчас нормально э -э Их вы, вы не видите, но они Согласен, исходят из меня видно, аэрозоли, воздух, Газ из лечишь, меня исходит выходишь, и так далее сразу видно, что вот, То есть те мелкие капельки электростатика <свят> может притянуть Но газ, например, тот же цело, который я сейчас выделяю, уже не работает То есть водометализм mm -hmm. будет работать я извиняюсь за вопрос, да, целом, он да. удаляет табачный дым или нет? Он полностью удаляет, как вам сказать, и сам дым, и да. запах, который потом этот дым дает, то есть газы все. Газ. Грубо говоря, Полностью. сигарету сюда вдули, дым, да. отсюда получили стерильный воздух. Обалдеть. Хорошо, а если, допустим, я снял еще быстрый вопрос, вот человек, вот, вот правильно, очень хороший заявлен, конечно, это одежда, то есть запах табачный, если человек курит в помещении, да, да. он впитывается вот да. в одежду. Да. Если, допустим, вот этот прибор в помещении работает, человек снял эту одежду, не постирав там, я не знаю, оставил в этом помещении, mm -hmm. где функционирует этот прибор? Хороший очень вопрос. Да. Пока прибор будет функционировать, да. запах будет концентрация запаха будет снижаться. Но да. пока будет лежать эта шмотка и вонять да. ну, извините, да, да, да. Журку, да. Да, то да. есть источник. Да. Пока будет источник да. будет и запах. Да. У меня такая проблема была в квартире. И да. сейчас она есть. Да. А, обои напитали, но я вот, в чтобы квартире гури... въедать, есть, пока, пока, э, пока лопатит, запах снижается. Только выключишь он опять. Появляется. Надо да. убирать То есть он реально идеально помогает вот при вот такой вещи. Да, да? но э, что данная, да, данная, как сказать, установка может делать? Она, если бы тогда люди курили, она работала, угу. обои бы не напитались этим запахом. Да, Потому что. Абсурд. Она бы уже да. забирала его и. Предотвращает, да-да-да. Uh -huh. Но да. когда уже есть источник, уже.. Онизации там никакой не существует. Там ионного. Ни... сетки ионной нету, то есть например поле. не, у не. Нет. Нет. Так, еще по вопросу по самой схеме. По-быстрому пробежаться. Раз. Первый еще раз, первый предварительный да. фильтр, вот грубая чистка. Самый идет, мешковой, да? в определенных как... моделях стоит, G3, G3, э... G3, допустим. G3? Да, да, как да. карман любой Потом идет мелкая чистка. Уходный установок стоит там, там, сетка на входе, не потому, да. потому что жиры, там не массовые слова. А вот да. в этом случае тут идет пластиковая просто решетка. Фильтр Нет, дальше идет. Вот сюда идет грязный. отсюда выдувается уже чистый. А вот так. Да. Там забор идет. А на схеме это как разрез? Эта схема не относится к вот нет, нет, это больше канальная и промышленная. здесь немножко другая. Я вернемся, Мы сейчас сниму хеп. То есть это вот это, которое у вас на схеме, это как Мы можем представить, что вот этот, например, или вот этот прибор, ну давайте вот этот, вот этот как, вот он, вот он, вот он, только даже вот так, вот, вот это вот это он. Там есть зарядитель, он просто маленький, вот вот вот он. А, вот эта штука, она точно такая же по схеме, только без и сверху. Ага. То есть там вот это вот стекло. Ага. Ну я потом расскажу, да, в чем опять-таки. Так, а будем давайте будем... быстро по, по полупрому, так мы еще детально прочитаем. Значит, предваритель грубой очистки, мелкой очистки, потом сам цилиндр вот это, да? То есть это грубая очистка, это да. зарядитель. Он просто заряжает частицу. Он заряжает ее положительным зарядом. чтобы она была с плюсом. Дальше идет хепа. Хепа всосала по своей поверхности, попала в фотокатариз Хепа, а внутри него нанесем вот этот оксид титана. Только не в этом случае. А вот это, извиняюсь, самое внутри это вот эта лампа получается. Вот эта лампа, да. Вот это ультравиолетовое лампочку, то есть лампа, лампа просто служит, она не обеззараживает сама лампа, она служит для... Просто э, чтобы приставали... Не, к... не, не, она служит для... А активации оксида титана, который без лампы титана не будет не так вырабатывает у вашего радикал, да, она, не хорошо тогда попросту она его э путем света путем нагрева путем путем света свечения определенный диапазон Определённый свечения. свечения фотокаталитическая реакция идет лампа да. светит на оксид титана да, идет да. реакция отрицательные вырабатываются которые радикалы вырабатываются окислитель у вашего радикала как на цинке допустим вырабатывается при воздействии определенных химического состава вырабатывается как бы э, белое полотно вот грубо а говоря, как знаешь, долго поставок? его хватает а -а -а. светит вырабатывается хорошо классно а ресурс давайте по порядку давайте сейчас э, мы сейчас уже пошли все, мы все в... еще нужно по вернуться к э, сигарета курению вот э, то, вернемся что... сейчас сейчас вернемся еще давайте по порядку все, я да. просто запутаюсь и вам по порядку всего не изложу э, значит Переворачивайте все листочек, да, там, там вы почитаете сами, там ничего я вам нового не расскажу, там вы сами углубитесь в информацию, которая в хатеологии, ну там она расписана, по каким загрязнениям работает, а, значит, данная страничка, вот, вот, например, вот эта вот модель, все вот эти модели. Это вот эта же схема, только добавлен вентилятор, то есть рециркулятор uh -huh. мы имеем. То есть они, это вот это, который ставят в... За... А, нет, это канальный. То есть у вас такая. сейчас как раз... Нет, это уже рециркуляция. рециркуляция. А вентилятор в той канальной схеме добавлен просто для забора воздуха, для подсоса. Да, для рециркуляции, да. Для рециркуляции. да вот как в этих моделях. вот. В ту схему добавим вентилятор. Там один идет, то есть просто на забор получается, да? И, ну, на рециркуляцию. На рециркуляцию. Да. Почему? Потому что раскрываем. есть установки канальные для приточки и для вытяжки. Ага. Они без вентиляции. Ага, понятно. Там уже подбирается, например, вами, как в процессе проектирования всей вентиляции, подбираете вы вентилятор под свой канал, под производительность. Угу, Мы подбираем только блок обеззар... обеззараживания, ваш канал ну, и так далее. Угу. Значит, ну, это тут чисто маркетинговый модельный ряд для рециркуляции воздуха внутри помещения. То есть, независимо от приточки вытяжки, мы устанавливаем данную установку. Две напольные, одна канальная, одна напольная, настенная, как хотите. то есть, А тысячная, она насколько конфигуративно может изменяться, любого цвета. Любой конфигурации, воздух вдувается тут, выдувается там, вдув... ну короче как угодно это можно сделать Россияне под заказ делают все что надо Ставится, подвешивается да? подставится подвешивается, декорирует а, да. Я сейчас фотографии фотографии. К ней э, кроме питания вот к такой установке, допустим потом со временем комплектующих что-то надо еще какие-то там воздуховоды подводить нет, это же рециркулятор это вот я пришел, включил и оно работает у него нет возможности раздавать это по воздуховоду по сечению максимально куда-то далеко да, это рециркуляционные установки то есть я же говорю, они подбираются только под объем помещения ну и учитывается, конечно, там кратные на точки вытяжки вот есть куча фотографий, которые вот изображены в ресторанах прям фотки в России, как они стоят, потому что в ресторанах курения не отменено, а широко применяется по ресторанам для уничтожения именно по сигаретам. И в основном это оборудование позиционируется россиянами как удаление дыма. сигаретного дыма. запаха. Остальная задача. задача. Угу. А, ну, канального типа, понимаете, да, то есть над потолком устанавливаются, делаются гибким забором. То есть подытожим. А, угу. Все модели, данные модели, могут под клиента подстраиваться. Корпус может быть тупо. Оцинковка алюминий нержавейка. Изготавливается любой корпус. Например, если мы берем канал. Окрашивается в любой свет Пуралу. Там их больше 200 цветов. Окрашивается. Mm -hmm. Это все, э, как вам сказать, ну и материал, это как опция, может дополнительно если она стоит. Окраска, это бесплатно. Хоть стандартный, хоть любой цвет красится, это уже как yeah. опция идет. Например, а модель, это просто уже как бы продано, знаю э, э, в, в, в стоимость входит управление либо трансформатором, либо дистанционным управлением. Дистанционочка такая антенка, три скорости и четвертая выключение кнопка. По опционально за дополнительные деньги может комплектоваться дистанционкой и жидко -дис, э, жидко-историческим дисплеем, если это нужно там для заказчика, вот. а вообще такая маленькая дистанционка. Вопрос стоит. такой, такой, если мы говорим про такие относительные влажности в воздухе, да, 90% и температура, да, и, температура и температура до 45 градусов. Наверное. До плюс, от минус 35 до плюс 70 оборудования работают. И влажность она может такую принимать? 98% сюда, А там не выпадает? Э, ну, водичка. до точки, если точка росы, там, ну, зависимость. Ну, если циркуляция точки росы не будет ни при каком раскладе. То есть э, на лампу попадание такого влажного воздуха не А ничего... на лампу он, да, ничего. Вот 98% нормально мы он испытываем. Значит, вот это HEPA фильтр. Вот она очень легко снимается. Руки превращаются. Руки превращаются. Вот это HEPA фильтр. Это съемник. Значит, а, отличие 20%. данных двух моделей, разверну, что... то же самое, разверни, Значит, а, то есть вот это, этот вот это блок, только здесь э, такое как волокно полипропиленовое, здесь идет пористое стекло. Значит, данная модель, давайте уже С80, значит, хэпофильтр для чего нужна? Какое животное? У кого, допустим, там большое количество пыли, ковры, например, у кого. Угу. Если вот полы вот такого Или пана, стройка. Или... или стройка, да. То есть HEPA для чего? Для такого более улучшенного поглощения пыли и волос. Вот тоже такой крупной механики, грубо говоря, та, что вот свыше 5 микрон. В отличие от данной модели, это работает только на обеззараживание, удаление запахов, газов и так далее. То есть, здесь дополнительная хепа вот нужна для вот улавливания механики. Вот в чем их основательная разница. Меняется примерно развод, я так по дому, по тенденции посмотрел, где-то развод ее надо будет менять, розничная стоимость, 120 гривен, вот это 125 гривен вот этой У вас HEPA. дома вот это установлен, это Да, там, у меня прибор, такой стоит, да. да. Но через год, вот, что с этим вообще? Нет у вас Вот это? Еще да? вот пока не пользуюсь, да. По-моему, ну, и стоять. поставить обратно нельзя, да? А? помыть постирать поставить обратно нельзя да можно попробовать можно ну, я думаю за 120 гривен можно я тоже да. так думаю то можно есть можно вот эти маленькие вентиляторики которые там справа да? слева они подтягивают у нас по центру воду всасывается вот вот вот так вот стрелочками да и вот здесь выдувается если модель c80 именно данная мы его забираем по всей вот этой площади. же само работает лампа тогда самое при тоже фото внутри лампа, оксид все это внутри существует. А зарядители... И так же сами убиваем микробы? Убиваем. Конечно. Убиваем, конечно. Обязательно, обязательно. Все микробы. Вот все вы все можете микробы. посмотреть. вот От органических конечно, газофазных зарядителей 42%, а аэрозоли и пыли 98%, от бактериальных и зарядителей 99,9%. Вот, допустим, вот это модель. Здесь убираем не только аэрозоли и пыли, все остальное так же самое. Органический газофазный 47% это за один Хорошо. Патриот. А как это стекло будем мыть? Просто мыть? Пылистосом. Стекло здесь. Как чистили? Как как загрязнилось? Это модель КФК. Это ставится модель на вытяжку для кухонь. Для кухонь жарован, жаровень, жаровень, э, ну, где грили имеются, например. То есть, они там, то есть вот эту схему, куда вот я вам показывал, начальная схема, между зарядителем и фотокатальческим блоком добавляется вот такой блок, который называется электростатический асс... жиросадитель Еще называется L-STAT. То есть это пластины под напряжением, которые аэрозольный жир электростатикой притягивает. То, что мы там электростатику разбирали. И что потом разлагают? Нет, жир, жир скапливается, стекает в специальный поддончик. Ага, вот, вот так, вот так. А фотокатализ убирает. А, по обслуживанию разбираем. Значит, в модели КФК производительность, повторюсь, от тысячи до тысяч кубов в час. Значит, обслуживание. Естественно, все зависит от э, загрязненности воздуха. То есть, там, как бы, клиент э, ну, там, оп определить, может, как ему часто, а, чистить первую решетку нержавеющую, которая будет самый улавливать. Ну, то есть, зампы сначала, а потом уже идет вот здесь вот эта решетка. Дальше. Э, зарядитель частиц тоже будет определенно пачкаться. Это все кассетно отключается, вытягивается. Допустим, если мы берем Допустим, вот, вот промышленная установка, вот ширина самоустановки. Вот здесь делаем лючки для обслуживания. Должна быть еще одна ширина для обслуживания. Это во всех канальниках. Такое условие.